Начинается борьба. Это уже сложно. Но в такое время никто и не придет. Карту прошли 4 человека. <плодисмент> и там начнется настоящее мясо. Nice. Все. Сейчас начинается самое интересное. <плодисмент> Правила турнира очень просты. Мы играем 5 режимов по хоп, Сюрф, КЗ. Дуэлс 2 на 2 и обычные. В первом туре у нас бы хоп. Нужно будет пройти ту карту, о которой они не знают, за то время, которое мы укажем. Те, кто не смогут попасть в эти тайминги прохождения, вылетают с турнира. То же самое на сюрфе и КЗ. В четвертом раунде дуэлс остается 8 игроков. Игроки делятся на команды и играют друг с другом. И в пятом финальном раунде люди играют один на один. Создается сетка и победитель этого режима побеждает прокачку ПК. Что из этого получится, мы прямо сейчас увидим. А вы можете поставить ставите лайк уже сейчас. насчет лайка это убедительная просьба. такие турниры по-настоящему проходят очень сложно и лучшая ваша благодарность это просто поставить лайк. каждый из них вложил определенный взнос, каждый по тысячу рублей. они все верят в свою победу. у каждого из них есть у меня шансы забрать главный приз. ну а кстати сегодня впервые будет приз за второе и третье место, поэтому ни с чем финалисты не уйдут. это я вас он приехал сегодня в Питер. в Санкт-Петербург из Казани. Он, этот парень приехал из Казани сегодня. Элайс проиграл. Элайс проиграл. Чел, Элайс из Казани проиграл первую же игру. Что произошло? 7 раундов? минус 90 Минус 90 7 раундов. Но ну, ну бывает. Спасибо, что приехал. И сколько тебе а смелости. Не, я или сабумина как а. думаешь а. чего больше уверен смелости я уверен в своих силах это в принципе часть чемпиона слушай но ну, в любом случае ты вылетел тогда с какого раунда с первого. с первого ты понял почему ты это сделал почему ты вылетел да сегодня будет по другому все. сегодня должно быть по другому все хорошо по сути прямо сейчас можем начинать я сейчас назову карту и выдам в беседу наших участников в сервер куда заходить и начинается борьба Первый раунд. Условия такие, что в первом раунде вылететь могут единицы. что было бы как-то интереснее следить за турниром. Ребят, называю карту. На бэфопе мы играем АРОМУ. Нужно пройти карту быстрее, чем минута 30. Все, рестарт случился. Турнир начался прямо сейчас. 42 секунды, 39... Нет, слушайте, первое задание вообще все пройдут Такое чувство. Первый раунд должен быть легким, чтобы не настроение было бы у всех. Ну и во-вторых, чтобы турнир не закончился так быстро для большого количества людей. Вы как герои выходит. Все? Уже да даже хорошо. не ходят, а да проходите. Какое тебя время? 46. 46. Если что, я поставил минуту 30, потому что я судил по себе. Мне понадобилось тебе. Даже он прошел, он вообще не в минуту я, Да, я первый раз меня не ходил. Минута 0,2. Сколько у тебя? Минута 0,2. Минута 0,2. То есть а. ты прошел следующий раунд. Давай, поздравляю. 53, 59, 50, 42, 1, 22, 1, 25. Мы нашли третьего человека, который не прошел. Ты да. рассчитывал на КЗ Сюрф? Я рассчитывал пройти, ну, если повезет просто. Да. Просто я только вчера начал учить. Второй тур прямо сейчас, ребят, карта Сюрфрост. Вы должны пройти ее быстрее, чем за 33 секунды. Это уже сложно. В 30, 30 секунды. Мой рекорд — 45. Как-то с выхопа вылетело 10 человек, осталось участников 42. Я думал, что будет поменьше, на самом деле. Элайзи, какие у тебя ставки? Никакие, ее никто не пройдет. Не пройдешь? Никто и не пройдет. В такое время никто и не пройдет. Ну, ребята немножко такие расстроены теперь, вот. изучают карту. Ситуация накаляется, реально тут уже сложно. Давайте посмотрим, как это проходить. Они жалуются на то, что невозможно. У меня 43 секунды рекорд. У тебя или Ладно, так, все, наблюдаем. Прошел уже? За 30. За 30? Вау, все. Закачка есть. Привет, Юрий Вилькусов, Кирюш Шевцова. и самый главный человек в моей жизни, Визочки, Матраковые, мои девушки. Yeah. Yeah. Ждите команду «Тэнсэй» на «Хэлл ТВ». Данилу Конину привет, вот. Андрею Карасеву, Илья Русяеву, ну и Максимовичу кино с Гришей нехорошим. О, за 32 прошел. Офигеть, кто это? Верк, верк, верк, верк. 32 секунды, если что, нужно было за 33, пройти. Yeah. Ты прошел за yeah. 32. Можете yeah. так yeah. повезло, че. Я... А, ну, одну секунду, если что, нужно было за 33. Yeah. А, типа 33 не проходишь? Да, а ты прошел за секунду. Yeah. Да. Yeah. Все, поздравляю, ты на 33-м туре. У него последняя попытка. Последняя попытка его почему? Время такое? Да, да. Вот это Макс. Я прошел, да. почему последняя попытка? Еще минуту же. Так, ну, ребят, все, конец. Стой, стой. не переживайте. Сейчас посчитаем все результаты. Ты прошел, Вася? Да. Прошел? А, только за 42 секунды. Ну, я не знаю, ты нереально типа не прошли. Время, Лайя. Я, Я не знаю, что это. 36, 36? 8. Понял. Так, здесь тоже не прохождение. Ладно, сейчас будем просить админа записывать все. Но ситуация оплоченная, на самом деле. Кто-то прошел там за 32 секунды, когда нужно было 33, как минимум. А кто-то не смог в обратную сторону. 33-45. Молодые люди, к сожалению, приходится менять правила. Но в лучшую сторону я иду на поблажке. Карту прошли 4 человека Нет, даже 3 И на так, как нужно было Меньше, чем за 33 секунды Это слишком мало Еще 2 раунда И, как вы понимаете, 3 человека в финале – это бред Поэтому у нас есть список тех людей, которые просто прошли карту И именно эти 20 человек и продолжат игру Сейчас я это озвучу В общем, задание было сложное По факту сложное 33 секунды это близко к мировому рекорду, поэтому э, люди, которые прошли все следующий тур, это Импак, 77 Жекич, Алоха, Бичес, и последний человек, который проходит третий тур на КЗ, это Зюма. К сожалению, все остальные люди, которые вообще не прошли карту, они вылетают. Это был, это был список тех людей, которые хоть прошли карту. Я думаю, это честно, потому что люди, которые прошли по правилам, их всего лишь трое. Я думаю, что есть смысл сделать правила полегче и проходят те люди, которые хоть прошли. Такие дела. Но, но сейчас будет КЗ. КЗ будет из 20 человек примерно. И так будет уже интереснее. Сейчас у нас КЗ. 21 участник остался. И... Карта дайков. Нужно эту карту пройти быстрее, чем за 40 секунд. И только эти люди, которые смогут это сделать, проходят на дуэли. И там начнется настоящее мясо. Надо просто карту понять Если что, да, давайте я раскрою секрет Вообще, Может быть тут есть люди, которые не понимают, что такое КЗ Вы спамитесь внизу и ваша задача умея прыгать паркурить в кейсе, добраться до самого верха и нажать на таймер кто, кто это делает быстрее, тот и выигрывает Такая вот легкая Идея. Но самое интересное, что есть чекпоинты. То есть, если ты где-то упал, то ты можешь нажать на чекпоинт и вернуться на ту же точку, где был последний чекпоинт. Вот он закончил карту за 35 секунд. Он уже в четвертом туре. Поздравляю, ты в финале. Прошел. Так, ребят, тут, тут что-то интересное. 24, да, вот. а, да, да, вот, Бэби ну, ферзь. Да. Он профессионал. Смотрите на его руки. Ой, что он делает? Если вы хотите быть профессионалом, то берите пример у него. Смотрите, как он проходит ПС. У него 15 секунд. у него есть койтов. 28 секунд до финала Господи, 30 секунд, чел! Ты такой серьезный, ты что, с работы? Нет, я должен был на учебу прийти просто Ты что, издеваешься? А, сколько у тебя времени? 33 33, поздравляю, ты в финале Сейчас у нас спорная ситуация С третьего раунда вылетело 4 человека, осталось 17 17 человек и последний режим дуэли, смотрите это же нечетное количество, да? И как это выбрать одного человека? В случае нечетного количества финалистов вылетает прохождение с худшим временем, да. Получается, мы делаем сейчас 16 победителей. Ой, 16 финалистов. Конечно, смотри, как я с Я сейчас скажу, выберите второго человека. Играем в дуэли. Не, я просто скажу, играем в дуэли. Да, у нас есть дуэлы с 1-1 и дуэлс 2-2. Я не буду называть какие именно дуэли будем играть. Я просто скажу, выберите себе второго человека. Если сказать, просто выберите второго человека для дуэли, и я сразу уйду в админку, чтобы меня не спрашивали. Так. Сейчас очень важно, все должны быть здесь. Все 16 человек, которые выиграли. Ребят, сейчас важное условие. Остались дуэли. Дуэли. Не дуэль. дуэли, дуэли. А каждый из вас сейчас выбирает себе напарника. Вы играете дуэли 2 на 2. Все, выбирайте и а, как-то беретесь в чате, в ВКонтакте напишите ваш никнейм и вашего тиммейта. У вас 5 минут на сбор команды. Они сейчас выберут себе сильных тиммейтов. И потом в финале будет играть против этого и же человека. Так, и сейчас э, полуфинал. Мы играем 2 на 2 дуэли. Ребята выбрали себе напарника. И в 20 минут начинается игра. Игра началась. Сказали? Спасибо за участие. Пиздец. Три? Тем, ну, я уже... вот, а? У тебя что-то случилось? нормально? Пошел? Я уже все с ним проиграл. Спасибо за участие. Ну все, Это молодость. Получается, мы посчитали все игры. Impact плюс Maki выигрывает команду Hockey M1611. Zoom и Deeplex побеждают 1611. Монтраж и Work 1610. Алоха, Бичис плюс Wave 16-13. У нас есть 8 э, финалистов, и сейчас начинается, по сути, финал, плей-офф. Ребята будут играть дальше в дуэли. Сейчас э, у нас будет э, новый раунд. Это дуэли 1-1. 8 человек осталось. Э, в прошлом раунде вы выбрали своего напарника, и в этом раунде вы будете играть против, против него. 4 человека, которые остаются, играют дальше дуэли 1-1 до победителя. Первого, второго, третьего места. Так что начинаем. Меня зовут Дима, мой никнейм Impact. Я из города Санкт-Петербург. У меня 220 Эла Макс. 15. Антонил, 18 лет, 250 Эла. Я с области. Я учусь и параллельно этому занимаюсь баскетболом. Я учусь на электрика. Турнир, огонь. Очень интересный опыт, и это мой первый LAN турнир и я уже прошел в такую хорошую стадию. Mm -hmm. Все хорошо. Так компьютеры лагают. <laughs> у меня вот сейчас очень сильный оппонент. Я думаю, что 50 на 50. Я думаю, минимальный. Почему? Mm -hmm. Ну, есть игрок такой, как Зюма. у него, ну, Я с ним раньше Лана играл один, мы выиграли его, но я его знаю просто думаю, он выиграл. В субботу узнал, начал готовиться к бэхопу, потом к серфу в воскресенье. И в, воскр... в понедельник я подошел к всему комплексу. Сюрф, туэль, б-хоп, Играл в серф только. Все, прямая вызов, и игра начинается. Все, игра пошла. Отыграйте! Меня зовут Олег. Играю под ником Зюма. Мне 22 года и 3500 Я из Петербурга. Артем Диплекс. 19 лет. Из Питера, но родом из Беларуси. 3000L. Работаю в банке. М -м, учебу закончил, занимаюсь только КС, посвящаюсь полностью КС. Ну, прикольно, только сначала меня подружили с человеком, а потом разлучили. Теперь я играю против него. Столкнули лбами нас. Турнир — бомба, только некоторые условия. Чуть-чуть, я думал, другие будут в плане дуэлик. Не знаю. 50 на 50, как во всем. Около 90-100. Не, не готовился, работал пятидневку. Готовился, проходил с и КЗ, но... Больше счастья играл дуэль, потому что я знал, что у меня неплохо все с остальными стейджами. Началась вторая игра. Сейчас играет фаворит турнира Зюма и Диплекс. Диплекс вот, Зюма в вот этом. 14-8, то есть сейчас один раунд остался. Почему именно свидетель? Yeah. Так, поздравляю. Получается, yeah. Диплекс в финале. <свят> Дима, Мандраж э, 2ш, никнейм Санчеворк, 2-300 евро. Ну, меня зовут Ваня, ну, имя Ворг. Я придумал это именно, когда смотрел какой-то матч профессиональной команды. И вроде самбади, имя у киберспортсмена было там... Песня вроде Самбади, вот стол, мне что-то такое было. А мне послышавшись это орка, я придал вот так свои... Но сейчас у меня 7 левел был до этого девятый. Я слил его, потому что хотел слово добить до, 9 до 10 -го. Но сейчас 7 левел. Ничем, планирую пойти учиться. Я учусь на коммерцию, но это специалист по продажам. Хорош, что мне нравится, что дается много времени на разминку. Потому что много турниров проходит именно приходишь, сел, 10-15 минут и поехать. Вот. В целом все хорошо. Очень классно, типа, мне нравится. Типа, моя схема, тема, можно сказать. Типа, с Сюрф давно начал играть. Потом подзатрачивал его на очень долгом времени. Ну и КЗ, там все вот эти режимы прикольно начал играть. Ну вот. Дало успех. Может, процентов 70-80. Ну, учитывая то, что... Я выиграл 300, но все же, возможно, повезло, возможно, нет, но я думаю, процентов 20 у меня есть. Я знал, что будут такие режимы, играл эти режимы, и все, так и готовился к ЗБХОП. Я просто на протяжении двух дней играл кз ЗБХОП, ну и там дуэльки иногда поигрывал. Ну, серф я не стал играть, потому что карты более-менее знаю, но в основном в ЗБХОП. Готовы? Что? Ну ладно, молчу. Они уже начали играть. Нет, подожди, подожди. Седьмой. Я, я, я хочу просить еще раз, ты седьмой ловил. Седьмой левел. Только что обыграл 80-й, наверное. Меня зовут Роман, мой никнейм Wave. я из города Новый Уренгой. Мне 20 лет, играю в КС. Илья, 19 лет, восьмой й лауфайстер. С города приодерства. Я учусь на рекламу и связи с общественностью. Да, учусь в колледже на автоматизацию, на механика. Круто, классное впечатление дарит. Вот, решил попробовать себя, прошел. Да, это полуфинал. Турнир понравился. Ну, были, конечно, небольшие задержки, но все остальное понравилось. Mm, ну, я рассчитываю на победу. Думаю, что я выиграю, так как я готовился. И в режимы эти часто я играю. Это такие же, как у всех. У всех есть шанс выиграть. Так как обычно, свой день в кс начинал, разминался кейзи, Зи, хоп, дуэли и пару каточек на фасике. Просто разошел на твои секретарки, брышок, поиграл на бухопе и КЗ сюрфом. Последняя игра четверть финала. Сейчас играет Алоха Бичес против Вейва. Вейв это третий фаворит этого турнира. Вот он сидит. Так, карта Encient игра уже началась, они это делают очень быстро. Хорошо начал. Ну и закончим. <связать> так, 16 20. Так, ребят, давайте пикать карты. <связать> Минус сэндж. Минус ню. Минус сердцем. Минус оверпас. Минус дес. Минус инферний, Игра мираж. Так, играйте Мираж. Первый полуфинал. Играет Импак против Диплокса. Карта Демираж. Начинаем смотреть. Игра до 16. Все оружие. Да, минус. Ин. Минус даст. Минус вертига. Минус люк. Минус импас. Минус инферно. Ты шо? Мираж. Мираж. Хорошо. Сейчас начинается второй полуфинал, победитель попадает в финал, а проигравший играет за третье место. То есть, возможно, именно он получит сегодня прокачку, а возможно, вот он. Слушайте, очень интересная сейчас игра была, это непредсказуемо. Окей, сейчас э, я могу тебя объявить финалистом. Ты уже точно второе место. А может быть и владельцем прокачки пока. Так, пикаем карты. Сейчас э, играем за третье место. Импак э, и Wave. Минус эндше. Минус. Минус отвернут. Минус. Минус даст. Минус. Получается Мираж. И Хорошо. Вы играете Mirage. Ребята, игра пошла, давайте. Прямо сейчас начинается игра за третье место. Победитель этой игры получает около 10 тысяч рублей в одни руки, а проигравший покидает турнир без ничего. Следующая игра у нас Диплокс против Ворка на даст 2 И там уже мы узнаем, кто будет победителем прокачки пока. Что это? Рисовала, Лик, Есть победитель. Еще одной игры. Uh, Ибо ты получаешь 10 рублей. Ты третье место этого турнира. Спасибо тебе за участие. А сейчас самое интересное, то что мы ждали 8 часов. Это тот, кто забирает прокачку ПК. Диплекс против Ворка. Прямо сейчас. Так, Диплекс. Пик эти Минус 8 Минус 8 Минус 8 Вертига Вертига Минус Вертига Даст 2 играется Все, и сейчас конец Последняя игра прямо сейчас Мы увидим, кто станет чемпионом И заберет прокачку ПК А кто займет второе место и Вынесет с собой 20 тысяч Так, ну что, приступаем? Играем до 300 раундов, карта даст 2 Игра пошла 好 я на ну, путь сделал, чтобы это История повторяется? Да, за его. Я еще слышу, за мной пацаны стоят, меня поддерживают. Мне это придает. Так, все. Осталось всего лишь записать, что ты выиграл. Мам, алло, я компьютер выиграл. Я серьезно, я сейчас сижу, я... за 600 тысяч компьютеров. Я тебе серьезно. Все, давай, давай, мама. молодец, Красава. Спасибо. Красавчик. Спасибо. Спасибо. Закончилась прокачка. Первое место, это неожиданно. Второе место ты получаешь 20 тысяч рублей. И третье место 10 тысяч рублей. Такие вот дела. Но ну, а прямо сейчас мы поедем домой к мистеру Заеву и прокачаем ему пока. Это будет уже в другом ролике, не знаю когда, но это будет для нас прямо сейчас. Ну что ж, спасибо всем большое за просмотр. Надеюсь, вам такие турниры нравятся. Если да, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на этот канал. С вами был я, Эрик Шоков. Спасибо киберклубу ТОП Тэп, который есть сейчас у вас в описании и на экране всегда помогают в организации и очень классно всегда проводятся турниры. Спасибо большое всем. Всем пока.